приветствую вас дорогие друзья меня зовут алла вишневецкая и сегодня я хочу с вами поговорить о новолунии, которое произойдет 1 февраля 2022 года многие из вас знают что по восточному календарю именно новолуние в водолезе Становится кровной точкой начала нового года, года тигра. Я являюсь представителем западной астрологии, но тем не менее, согласитесь, очень интересно посмотреть, что же принесет нам этот год и конкретно это новолуние. Луна является одним из светил и она имеет огромное влияние на те процессы жизнедеятельности, которые происходят на Земле. Поэтому очень важно двигаться в одном ритме с ней. Кстати, новый календарный 2022 год начался с новолуния в Козероге. И об этом я снимала отдельное видео. Если вам интересно, то обязательно переходите и смотрите. Новый же год по восточному календарю начинается с новолуния в Водолее. И сегодня мы как раз-таки сосредоточимся на этом событии. Новолуние произойдет 1 февраля 2022 года в 7.47 по киевскому времени. Период Новолуния всегда сопровождается спадом энергии. Поэтому лучше в этот день минимизировать, либо вообще убрать физические нагрузки и посвятить это время отдыху и релаксу кстати этот день идеально подходит для общения с близкими по духу людьми для того чтобы планировать и думать о будущем также луна в воздушном знаке это прекрасное время для того чтобы Обратите внимание на свои скрытые таланты и подумать о том, как их можно развить, какие же энергии принесет с собой новолуние водолеи. В первую очередь вам откроется понимание будущего, и вы сможете четко представить картинку своего будущего, к чему вы хотите прийти, каким именно образом вы можете достичь желаемого. Поэтому. Новолуние Водолей является прекрасным временем для того, чтобы планировать не только текущие повседневные дела, но также и рассматривать вопросы на перспективу. Уран, управитель знака Водолей, может принести вам эм, какое-то новое понимание, инсайты, как именно решить ту или иную ситуацию. И не отмахивайтесь от этих идей, э, какими бы они ни казались вам. Нереальными, обязательно все записывайте и уверенно, эти, даже самые нереальные мечты и планы обязательно вам пригодятся. Новолуние в Водолее даст вам чувство раскрепощенности и свободы. Часто по такому событию у нас есть желание вступать в сообщество, быть частью какого-то движения, направления. Это прекрасное астрологическое событие для того, чтобы объединяться ради достижения какой-то высшей идеи. Те, кто занимается умственным трудом, творческой деятельностью, данное новолуние может обновить ваши идеи, дать какое-то новое видение и направление вашего развития. Опять-таки обязательно это учитывайте. Вполне вероятно, что с помощью вот именно этой новой концепции, которая будет зарождаться в вашей голове, вы сможете достичь абсолютно вот новых вершин и результатов на протяжении этого года. Это отличное время для начала обучения, для того, чтобы осваивать технику и для того, чтобы прислушиваться к тем мыслям, которые озвучивают ваши единомышленники, люди, с которым вам по пути каком-то проекте, например. В принципе, если у вас была идея, но вы как раз-таки не могли найти вот этих соратников, то по данному новолунию может появиться возможность сформировать команду и далее уже объединять свои усилия. Кстати, данное новолуние Водолее, которое произойдет 1 февраля, будет в соединении с Сатурном. Поэтому, несмотря на то, что Новолуние происходит в воздушном знаке, таком, казалось бы, легком, да, вот это соединение с Сатурном будет давать любым идеям и событиям прочный фундамент. Поэтому, действительно, февраль — это очень хороший месяц для того, чтобы действовать и начинать что-то новое. Благодаря влиянию Сатурна все идеи будут очень глубокими, вдумчивыми. Все проекты, начатые в феврале, будут иметь долгосрочную перспективу. Сатурн всегда говорит, что какой бы нереальной была та или иная идея, если приложить усилия, если упорно идти к своей цели, то результат обязательно будет. В то же время соединение данного новолуния с Сатурном говорит о том, что не стоит торопиться в реализации идей. А тем более, что в начале месяца и Меркурий, и Венера будут стационарными. Они разворачиваются в прямое движение. Поэтому может появиться даже замедление какое-то в жизни, максимальная фокусировка на какой-то теме. Но это только в начале месяца. И это действительно стоит использовать для того, чтобы определить свои приоритеты и дополнительно проработать какой-то план действий о том что не стоит спешить в день новолуния говорит также и квадратура солнца луны и сатурна к урану поэтому период подходит для того чтобы наоборот остановиться и осмотреться вокруг не стоит спешить и форсировать события будьте аккуратны в поездках не пускайте все на самотек действуйте по плану за счет того что в день новолуния и меркурий и венера стационарны, многие темы вы можете рассмотреть за короткий промежуток времени под разными углами поэтому не удивляйтесь если буквально вот через несколько дней ваше мнение может несколько отличаться, именно этим и полезно это время, это дает вам возможность под разным углом рассмотреть те важные темы, которые происходят в вашей жизни. И, конечно же, с учетом медленных Меркурия и Венеры, с учетом соединения Новолуния с Сатурном – то все, что вы обдумываете в начале месяца, оно даст выхлоп несколько позже, чем вы рассчитываете. Поэтому, скажем так, середина февраля, вторая половина февраля будет куда более динамичным периодом. Сам День Новолуния присвятите сбору информации, обработке этой информации, прописыванию планов, целей и задач. А вот приступать к реализации стоит через дня 4. Аспекты новолуния показывают нам не только тенденции непосредственно этого лунного месяца, но, как вы догадываетесь, и всего года Тигра. Это год новшеств, год устремления в будущее, год планирования и абсолютных вот коренных изменений, которые будут иметь глобальный характер. Это год свободных и независимых людей, которые готовы объединяться в группы ради того, чтобы создать какие-то новые проекты и вместе менять определенные направления, обновлять те концепции, которые уже изжили себя. Аспекты новолуния говорят о том, что вступать в группы Стоит вдумчиво, нужно обязательно обдумать, действительно ли это соответствует вашим идеалам. Это год интеллектуалов и креативщиков, это однозначно год IT. Это год людей, которые готовы и любят обучаться. Но аспекты новолуния говорят о том, что нужно обязательно подходить к своему обучению серьезно. Нужно вкладываться в это, тратить свое время, старания, усилия но результат будет блестящим. Прогнозирование и планирование выйдут на первый план. Это год работы над большими проектами, которые ориентированы на будущее и которые могут казаться на первый взгляд нереальными. Это год перемен и неожиданных событий, но помните, что беспечность – это проигрышная позиция, поэтому важно просчитывать э, все шаги заранее, и важно относиться серьезно к тем моментам и переменам, которые происходят вокруг. Аспекты новолуния говорят о борьбе старого и нового. И это все нам предстоит пережить и, как говорится, увидеть собственными глазами. Интернет и социальные сообщества будут, конечно же, на передовой на протяжении всего года. Конечно, понимая такие тенденции года, мы с вами все видим, что сопротивляться переменам бесполезно, их нужно понимать, принимать и идти в ногу с ними. Планируйте свои дела с учетом энергии, которые будут проявлены в момент новолуния. Если вы это будете делать, то вашим планам и делам просто суждено сбыться. Будем с вами на связи, всем пока-пока!